Всем привет! Новая распаковочка от магазина Gearbest Шла посылочка довольно-таки долго. Этот обзор я снимаю на верне Apollo Я его когда-то когда давным-давно распаковал ну, Буквально секунд 30 назад И сейчас решил проверить Заодно посмотрим, как пишется звук видео Картинка мне уже нравится С экрана даже еще не снята защитная пленочка Данная посылка шла не очень долго. Покупал я его изначально дочке. Ну, потом... Потом, потом, потом передумал. Потом передумал, передумал, передумал. Телефон по характеристикам неплохой. 16 а, мегабайт. Задняя камера. Это у нас какая? Толовая, фронтальная. F2 апертура. Фокус. И тут что-то 5P, я не знаю. В общем, камера у него неплохая. Сзади видим характеристики. 5,2 дисплей. МТК-6737Т. 3 гигабайта оперативки. Отпечатки пальцев. 7-й андроид. Wi-Fi. Ну, камера опять. Фронтальная. Да ладно, две камеры на 16 мегапикселей. Быть не может. Type-C, g Батарейка на 2800 мА. И две симочки. Открываем. Кстати... Как говорят сами китайцы, у них фирма Xiaomi не очень-то и популярна. Да, ее знают многие, да, висит реклама, но сами китайцы ей не очень пользуются. Говорят, она для старперов. Угу. Так, что мы здесь имеем? Мы имеем вот такой телефончик. Кстати, ух ты, он такой довольно-таки толстенький и увесистый. И сразу идет в силиконовом бампере. Ну-ка, подождем секундочку. Поехали. Просто когда я его увидел, у меня возникли ассоциации. У меня вспомнился сразу ЗТЭшка, Аксон. Кстати, он у меня прижился, я его ни на кого не поменяю. Обратите внимание, камеры, чехлы, подсветка. Низ практически ну, лицевая сторона, конечно, отличается. Давайте включим, пускай пока запускается. Вот сейчас я могу сравнить буквально, насколько это произойдет быстрее, чем запустился вернее. И запустится ли он вообще в принципе. А он не хочет. Давлю на кнопочку, а он не хочет. Не хочет ни в какую. Ирот изверг. Так, ставим на паузу, идем к зарядке. Телефон я отнес на зарядку, но что-то он признаков жизни не подает, чем меня расстраивает. Ладно, куда деваться, посмотрим комплектацию. Здесь у нас какая-то бумажечка. Еще раз, бумажечка. Интересно, гарантийный талон с печатями нет, а то телефон не запускается, как мы без гарантии. Так, смотрим у нас картиночки, картиночки, картиночки. Русского языка я не замечаю. В режиме ожидания нажмите и удерживайте пустую область. Да, пожалуйста, присутствует русский язык. Ладно, я сначала телефон сломаю, потом инструкцию почитаю. Возможно, я его неправильно включить пытался. Так, здесь у нас это достается, это открывается. камера, наверное, мне нравится. имеем зарядочку такую закругленной формы, стилизованную. ну и кабелючек. упаковка оригинальностью не отличается. ладно, здесь должен был быть герой нашей распаковки, но его нет. Он в реанимационных целях перемещен на зарядку. Простите мне эту недоработку. Мой косяк. Исправлюсь. Всем пока-пока.